напоминает лифт мужчины, лежащего на спине, смотрящего да. на восход угу. солнца. То есть просматривается подбородок, губы, нос, глаза, брови. Видите? Да. Вот. Вот, вот. Да, да. вот это дача Сталина. Вода сегодня мутная. Говорят, что это пока еще рано, чтобы она была прозрачной. Наверху, на вершине горы. Еще снег лежит. Снег, сказали, лежит до середины августа. Видеокамеры это передаст? Нет, но красота, конечно ощущение великолепные внушает да? да внушительные тут размеры гор прям глаза отдыхают прямо восприятие какое-то сказочное могущество сила да